Есть ли предел для креатива? В этом видео мы будем рассматривать креатив в контексте маркетинга. Креативные решения используются в разных маркетинговых коммуникациях, в рекламе. Основная проблема, с которой сталкиваются маркетологи, быть банальным и при этом очень понятным. Или все-таки дать волю креативу. С этим вопросом, вот как не перекреативить, мы постараемся разобраться в этом видео. Я всех приветствую и поехали! На практике часто бывает такая ситуация, вы готовишь рекламный макет, либо какое-то изображение, и могут быть претензии, но тут нет ничего такого, как-то это очень обычно, банально, или наоборот. С новогодними коммуникациями часто бывают, почему опять елка, новогодние игрушки. Когда предлагаешь что-то абстрактное, аргументируют что-то не то, непонятно, что это Новый год. Вот как задать какие-то пределы или рамки креативу и вообще возможно ли это? Для того, чтобы разобраться, я предлагаю немного посмотреть в историю вопроса. А точнее, я предлагаю посмотреть на историю западного искусства. В какой-то момент художники отказались от предметов в живописи. И это был очень закономерный этап развития. В 19 веке появилась фотография. И Художнику больше не нужно было изображать мир таким, какой он есть. Отпала необходимость в портретах, в изображениях собачек. Вот все это стали делать уже в фотоателье. То есть с изобретением фотографии исчезла необходимость точно копировать то, что мы видим, вот, чтобы сохранить это в памяти. Получалось так, что реалистичное искусство – это ловушка. Художники в совершенстве освоили вот, законы перспективы, законы композиции, научились очень точно изображать людей и животных. И встал вопрос, что дальше? Реалистичное изображение оказалось устаревшим, оторванным, оторванным вот от сложных переживаний человека. Этого уже было недостаточно. Импрессионисты, постимпрессионисты, кубисты – это художники, которые не побоялись экспериментировать цветом и формой. И так появились идеи, что контакт между автором или художником и зрителем происходит не через проекции реальности, а через линии, пятна, мазки, краски. И таким образом искусство избавилось от необходимости что-то конкретно изображать, предлагая зрителю ощутить свои эмоции от восприятия и взаимодействия только с цветом, формой, линиями и текстурой. Еще немного продолжу тему, как воспринимать современное искусство. Конфликт происходит тогда, когда человек пытается понять, но не понимает, что здесь нарисовано и куда нужно смотреть. Это какие-то линии, пятна, которые может нарисовать даже ребенок. На самом деле тут не нужно понимать, наоборот, прислушаться к себе и попробовать определить, какие эмоции вызывают то, что я вижу, какие-то линии, какие-то пятна, ощущаю ли я себя спокойно или наоборот, картина давит на меня, тревожит. Это восприятие больше про то, что нужно попробовать позволить своему разуму свободно взаимодействовать с цветом и формой и не пытаться понять, что это конкретно. Интересно, что если показать людям, даже тем, кто не разбирается в искусстве, работы современных художников вместе с рисунками детей, то процентов на 60-70 люди угадают, где работа художников. Это как-то как, как интуитивно чувствуется. И в интернете есть тесты, где можно проверить свое такое художественное чутье. Рекомендую, это очень интересно. Я это все рассказал для того, чтобы донести идею, что в жизни иногда хочется взаимодействовать с чем-то понятным, как картина, на которой, допустим, четкие образы, речка, березка, природа, небо. А иногда хочется просто каких-то пятен, линий, чтобы взгляд цеплялся и дальше что-то додумалось, чтобы не было ничего конкретного. И это зависит от эмоционального состояния, от ситуации, короче, от многих факторов. То есть в жизни есть место и для понятного, и для абстрактного. Теперь давайте вернемся к маркетингу и креативу. Условно можно разделить. Креатив может быть таким линейным, это когда все вот как раз понятно и банально, как и реалистичное искусство, и он может быть таким абстрактным, это когда вообще ничего не понятно, вот как картины, допустим, экспрессионистов. И существуют вариации между этими двумя крайними точками. Задача определить, в какую сторону двигаться и насколько сильно. Здесь, чтобы задать какие-то рамки креативу, я предлагаю вспомнить про продукты целевую аудиторию. То, какой у нас продукт, как он используется, как он покупается, это будет решать очень много. Есть продукты, получая информацию о которых люди готовы к сложным образом, где нужно задуматься, где может быть нет чего-то четкого, а только намек на что-то. И как правило, целевая аудитория продукта, она будет иметь нужные навыки, знания, прожитый опыт, чтобы воспринимать такие образы и прочитать сообщение, которое заложено. Допустим, это могут быть дорогие украшения, бренды вот выше среднего класса, автомобили класса люкс, дизайнерская одежда, мебель. То есть, когда сам продукт представляет собой такой сложно сочиненный образ и нужно иметь определенный фундамент, насмотренность, опыт, чтобы понять в чем ценность и естественно за что такая стоимость. Давайте на более конкретных примерах я подобрала такие варианты, чтобы продолжить тему изобразительного искусства. Итак, фармацевтическая компания Pfizer использовала образ Ван Гога в рекламе своего препарата для лечения шизофрении. После приема препарата Ван Гог снова при ухе и даже достаточно жизнерадостный. Вот пример рекламной кампании, где сравнили детали автомобиля Lexus от, от концерна Toyota с шедеврами мирового художественного искусства. Были использованы сюжеты работ подсолнухи того же Ван Гога, постоянства памяти Сальвадора Дали. Витрувианский человек Леонардо да Винчи и Вольво. Этот постер назывался «Вольво Трувиан», что прикликалось названием работы «Витрувиан Мэн». Рисунок и пояснение к нему считают каноническими пропорциями, вот, идеальным человеком. А в этой рекламе Вольво хотел таким образом преподнести идеальные пропорции автомобиля. Вот вариант «Монализа» Леонардо да Винчи и реклама «Фена». Как по мне, немножко такой грубый вариант. Но это мы продолжили тему художников, теперь давайте посмотрим просто на креативные интересные варианты, не связанные с темой искусства. Реклама лего, настоящая пища для ума, очень креативная, кстати, здесь идея легко читается. Но еще на эту тему Макдональдс Сэндвич, книги, пища для ума. Макдональдс в рекламе использовал гамбургер из книг. Эта рекламная кампания была создана для Макдональдс в Венгрии рекламным агентством из Будапешта. Реклама ножа, когда нож реально острый. Эффективный крем для обуви. Тоже необычно, идти сразу понятно. Таких примеров можно находить много, и как вы могли заметить, иногда это очень простое изображение, но обязательно есть какая-то деталь, что-то такое заложено в сюжете, что и передает идею, суть коммуникации. И за простотой, естественно, скрывается глубина. В креативе нет правил, нет методики, как такое придумать, как создать. Это особое восприятие, когда человек умеет видеть мир и на основании того, что он увидел, создать вот такой образ, комбинацию, которая будет очень тонко доносить, передавать определенную идею и теперь важный момент те же самые люди из целевой аудитории которая готова к сложным образом в рекламе в отношении определенных продуктов могут ожидать простых понятных и даже банальных сообщений но ну, в частности нет ничего плохого если в отношении допустим товаров широкого потребления используется какой-то креативный подход но здесь может быть достаточно коммуникации например какой-то товар на него такая-то скидка, обычное изображение продукта, читаемый текст и все. И ничего больше не нужно. Без всяких замысловатых образов. Товары широкого потребления покупаются быстро. Эти покупки не превращаются в какой-то уж очень особенный процесс. То есть сам продукт, то, как его покупают, то, как принимается решение о, о покупке, может и задать степень вот этой креативности. Это можно почувствовать. Должна быть вот такая чуйка, когда сложный креатив уместен, а когда нет. Кроме того, можно тестировать свои идеи, показать наработки допустим типичным представителям целевой аудитории и спросить что они увидели, что они из этого поняли, какие у них ощущения и так далее. И если никто ничего не понял, ну, то понятно, нужно корректировать и упрощать. И еще есть рациональность и здравый смысл я вот вначале говорила про новогодние коммуникации немного вот периодически сталкиваюсь на практике когда на те же вот поздравительные открытки изображения которые с большой вероятностью даже никто не увидит потому что много такого вот сложно выделиться в этот период на это все тратится куча времени сил из-за желания сделать что-то супер креативное в чем проблема сделать что-то обычное есть ли смысл вот так вот завышать свою планку то есть я хотела донести идею что понятные даже банальной коммуникации там, картинки без замысловатых образов это иногда нормально сделали вовремя закрыли задачу и пошли дальше иногда банальность и простота это более уместно и работает намного эффективнее чем сложные креативные сюжеты